А вообще, друзья, вот так вот, катаясь по отелям, конечно, всегда все познается в сравнении, если честно. Я бы, наверное, вообще вот разбил бы всю историю на три части главные. Это отели вау, отели хорошие и отели просто отстой. Ну, собственно, друзья, для этого я и езжу в такие командировки, чтобы понять самому, посмотреть, потому что на картинках у нас выглядит очень много чего красиво, но в жизни бывает вообще совершенно не так. Поэтому здесь уже и везде опыт появился, и это хорошо. Друзья, момент истины, мне нужно подписать счет. О-о-о, о. Видите, да, как прикольно. Ноль. Почему так? Друзья, вот такой забавный счет. Это все просто потому, что у меня all inclusive. И такие счета, они просто выписываются нулевые для отчетности. Вот и весь вопрос. Ну и, соответственно, в этом отеле я живу на All Inclusive в рабочей командировке. Поэтому так. А, друзья, прежде чем выложить по Макаде, давайте я вам расскажу про этот отель, где я живу, потому что я его так толком и не показал. Это отель Штайгенберг. Название сложное, но э, отель очень классный. Очень-очень новый, свежайший прям, наисвежайший. Все просто шик-блеск. Как вы понимаете, корни немецкие, поэтому все детально, дотошно сделано. Просто виды и номера вообще все просто супер вы видите, кучу бассейнов, и он на первой линии с прекрасным морем, вычищенным полностью дном. Мы сейчас оттуда с вами вместе дойдем. И вы сами во всем убедитесь. И просто, просто отличная еда, отличное питание. Мелько мы, думаю, все посмотрели. Ну и, соответственно, территории не так много гостей, потому что, ну, наверное, такое время сейчас, да. И вообще, в принципе, здесь тишина, нет никакой музыки раздражающей, еще что-то. Просто кайф, релакс. И вот для тех, кто, говорится, очень устал и хочет какое-то спокойствие, классного сервиса, территорий, это вот прям то самое место, это я вам 100% говорю и можете прям поверить. Поэтому если вы выберете отель, вы вообще точно никогда не прогадаете, ни нисколечко и не пожалеете ни одну секунду, что вы здесь остановились. Ну, я думаю, вы уже все поняли. Здесь красота просто. Красотища. Море прям бирюзово-синее даже телефон, мне кажется, так не передает. Полностью подготовленный, вычищенный. Пляж, точнее, дно. Еще в те времена, когда можно было, здесь все сделали. Вообще просто идеально. вход. Кайт-база. классные шезлонги. В общем, красотища, нереальные, как говорится.